приветствую тебя моя коллега может быть ты начинающий мастер и я расскажу как я делаю дизайн слеза единорога сейчас он очень популярен и вот что понадобится для дизайна фольга каучуковая база для прорисовки гель-краски без липкого слоя матовый финиш ножницы и палитра поехали обычно все ноготки которые я не собираюсь покрывать дизайном я покрываю финишным покрытием а ноготок на котором я буду делать дизайн я покрыла матовым финишем и на него буду наносить каучуковую базу такой неравномерной каплей чтобы поместить на нее кусочек фольги который я отрежу ножницами После полимеризации в лампе я удаляю основу для фольги и у меня остается такая зеркальная капля. У нее жесткие края, поэтому обязательно эту каплю нужно обрамить. Я добавлю еще элемент зеркального дизайна, поэтому капельку каучуковой базы и на нее отрезанный кусочек фольги. И снова достаю из лампы и снимаю основу для фольги перекрываю рядом с каплями зеркальными матовым финишем и буду делать тонкие прорисовки перед этим капли покрою финишем без липкого слоя потому что если вдруг у меня что-то пойдет с прорисовками не так я могла бы безопасно стереть гель краску и не повредить зеркальное отражение капель Итак, прорисовываю тонкие ветви, словно обрамляющие зеркальные озера. Использую кисточку-единичку и еще тонкий волосок. Прорисовываю немножко небрежно, чтобы линии не были симметричными и выглядели изящно. Обвожу у кутикулы. После полимеризации уже кистью добавлю на зеркальные капли финиш без липкого слоя. Это можно сделать в несколько этапов и таким образом зеркальные капли сделать выше и объемнее. Такой дизайн смотрится сказочно.